ну стой варюга нужно догнать его иначе не видать мне любимую игрушку убегает нужно поднажать стой тебе не уйдет меня ты быстрый но я еще быстрее. как я запыхался, ну наконец-то ты одумался и остановился, что такое, ты чего, мамочки, вот это зубище, стоп, стоп, стоп, стоп, секундочку, я хочу спросить кое-что, ну давай, спрашивай, что ты собирался сделать со мной? Как, что? Съесть тебя, конечно. Зачем? Чтобы ты не догонял меня. Но ведь можно договориться. Я могу не идти за тобой, и ты пойдешь своей дорогой. Разве обязательно меня кушать? Ты что голодный? Если подумать, хотя можно и не думать, но если подумать, то я почему-то всегда испытываю голод. Но ведь сейчас наступил большой праздник, разве можно есть детей в такой день? Не знаю, наверное можно. А я вот точно знаю, что нельзя, в такие дни детям подарки дарят, Они а съедают их заживо или по кусочкам. У меня нет подарка для тебя. Как это нет? А это что? Это же моя самая любимая игрушка. А ты украл ее у меня. Я должен ее вернуть. Твоя бабушка без разрешения взяла ее. Но не мог бы ты сделать исключение. И подарить ее мне. Я был бы очень рад. Ну я не знаю. Зачем мне это? Ведь я хочу тебя съесть. А я точно знаю, даже уверен, как только ты мне ее подаришь, тебе станет приятно. А если тебе будет приятно, то и мне будет приятно. А если мне будет приятно, то я тебе тоже сделаю приятно. Что-то я совсем запутался. Просто подари мне эту игрушку и сам узнаешь. Вот, держи. С праздником тебя. Спасибо огромное. Я так рад, так рад! Ты себе даже не представляешь! Это лучший день в году! Ага. Ну, и что ты ощущаешь? Тебе стало приятно? Не знаю, дай подумать. Нужно не думать, а чувствовать. Кажется, действительно, что ты хорошее и теплый внутри. Ну вот, значит, ты не такой уж и плохой. Ага. А теперь я могу тебя съесть? Продолжение следует...